Привет, меня зовут ярослав ты на канале сквозь серней к звездам и сегодня вот только проснулся я блин в этом видеоролике будет мат сто процентов будет мат поэтому если вам как-то не хочется этого слушать то можете сразу его выключать но проснулся я и офигеваю с новостей которые вообще гуляют по чатам призм это кстати к коронавирусу относится тоже а, привет всем кто говорит что государство нас хочет загнать одевают на нас маски, всякую вот такую херню. коронавируса не существует. Но сами репостят эту новость, что Алексей Муратов, создатель криптовалюты PRISM, лежит в больнице. Я не буду сейчас говорить о коронавирусе, что надо делать, чтобы там не распространять его и всякое такое. Но очень, блин, прикольно. Люди, которые там верят во всякие заговоры, они говорят, что земля плоская, что людей клонируют, что коронавируса не существует. А потом репостят эти новости, что Муратов заболел коронавирусом. И надо его поддержать, надо его поддержать в Инстаграме. Обязательно написать, что он создатель криптовалюты Призм, Хотя он, когда приезжал в Сочи более там, двух лет назад, говорил, выключите, пожалуйста, камеры. Мне не надо светиться, что я как-то замешан в криптовалюте PRISM. Сейчас вот если это все правда Человек находится в тяжелом состоянии И мы ему такую подляну получается делаем А кто это просит делать? Канал Prism Space, которым управляет скорее всего майор Ну он точно им управляет Может быть не только один он им управляет И вот эти люди уже почему-то поверили в коронавирус В общем выбивайте дурь со своей головы люди Я знаю, много людей меня смотрят Которые во всяких вот этих э, Состоятся сообществах обществах Про заговоры, рептилоидов Ну, хрень это все полная Я посмотрел Ну, не забивайте этим голову Теперь к Муратову Даже если это правда Не хотелось бы, конечно, мне, чтобы это было правдой Но если это так, то желаю Скорейшего выздоровления Алексею Потому что, ну э, Люди, которые Подвержены там Лишнему весу или каким-нибудь хроническим заболеванием Они переносят это все еще тяжелее Так что если действительно Муратов э, заразился коронавирусом, болеет То желаю ему скорейшего выздоровления Но, блин, я не... Вот я не знаю, почему я должен в это верить Вот почему? Потому что официальный канал разработчиков это репостнул Да блин! Да у меня к Майорову доверие, я не знаю, как к Лукашенко Его вообще нет. Почему я должен верить? Я сопоставляю два факта. Муратов, когда приезжал в Сочи, он просил людей выключить свои камеры, чтобы когда он а, произносил спич, чтобы никто не заснял, никто никуда не выложил, чтобы в интернет не просочилась информация, то что он как-то вообще связан с криптовалютой PRISM. И получается, что сейчас Майоров Хочет его засадить Ну, как-то так это выглядит со стороны Потому что, ну, мне непонятно Мне непонятно, почему Еще надо написать в инстаграме Этот долбанный хэштег блокчейн 2020 Вот человек в тяжелом состоянии лежит Может умрет, хотя тоже Непонятно, тоже непонятно Какая там видеосвязь, я не знаю На что они снимали, на Siemens C65 Сейчас у всех нормальные Камеры, можно было не снимать видео Можно было сделать фотку Потом Майоров репостит новость с какого-то новостного источника, на котором полторы тысячи подписчиков. Вот это они там где-то получают информацию, да? Или это все для красивой картинки было, и пост там куплен за 500 рублей. В этом новостном источнике пишут, что Муратов лежит на ИВЛ. Потом проходит информация, что он просто лежит в больнице. Никаких аппаратов ИВЛ там нету. То есть... У меня лично причин верить этому нету. Это похоже на голимый хайп. И вот сейчас все, кто репостит эту новость, если это окажется вдруг неправдой, то вы все стадо баранов получаетесь. Потому что вас глупо ну наебали. Наебали вас, а вы на эмоциях там взяли, что-то репостнули, посты в Инстаграм сделали. А если это и правда окажется? Еще раз напоминаю, что я Муратову желаю скорейшего выздоровления, если это правда. Но если это правда окажется, то представьте, насколько бесчеловечен майоров, все, кто делали эти посты, то, что вы на горе человека пытаетесь пропиарить эту криптовалюту призм и еще подсосать трафика с блокчейн 2020, который как раз-таки случайным образом накануне и прошел. То есть... Совсем недавно Ерошев нам заявлял, а Ерошев – это марионетка Майорова, это, блядь, 98%, что блокчейн 2020 – это говно, то, что нам их аудитория не нужна и всякое такое. А сейчас вот как получается. И аудитория нужна, и хэштег написать надо, и еще на горе человека сыграть. А если этого горя у него и не случилось, то давайте припишем его к нему, Че уж нам, карму, что ли, потеряем какую-то. Это опять-таки с тем, кто верит в всякие силы мысли. Ну, конечно, проще уже в силу мысли поверить, тем в то, что Земля плоская и людей у нас клонируют. Но все равно подумайте, подумайте, потому что я с утра проснулся. Вот я только 15 минут назад встал, с собакой еще слышал погулять. И пока вот у меня это все в голове находится, я просто охреневаю, блядь. Все репостнули уже, все сделали. В Инстаграм заходишь, посты какие-то. Мурат лежит в больнице, создатель криптовалюты призм, блокчейн 2020. У вас что-нибудь человечное вообще осталось? Вы кроме своих денег, вонючих, что-нибудь видите? И еще раз напоминаю, что очень все это похоже на какой-то просто цирк, клоунаду. Потому что, ну, все мы видим, как майоров любят дело дела свои, тот же гурда вокруг детородного органа ходит, то еще что-то, то доллары они там сжигают, то еще что-то. Ну, некрасиво, некрасиво как минимум обманывать людей, чтобы они вот думали, что они благое дело делают, а по факту получается, что все участвуют в какой-то пиар-компании.